Ну вот, всем привет. У нас дождь. Второй день поливает. Мелький такой. Но постоянный. Примерно так, как осенью обычно. Я тут недалеко от дома. У нас здесь есть площадка. А если смотреть вперед, по дороге налево, буквально через метров сто школа. Вот эта липа, она каждый год цветет. Такая пушистая, сильная. Здесь спортивная площадка для баскетбола. Всегда вечером на глубокой ночи, даже для 12, даже половина первого, когда я выхожу на балкон, я слышу, как ребята бацают мечами. По площадке. Там собачники, и тут такой стадиончик, второй стадиончик. Первый прямо в школу, а второй здесь подальше. Здесь мальчишки в футбол играют постоянно. Потом впереди дальше. За ну, там, где деревца, за концом этой площадки, этого стадиончика начинается канал. этот канал потихоньку так и течет направо дальше и уходит почти к берегу моря. Там, вокруг портов. Вот. Такой пейзаж на сегодняшний утро. Всем хочется пожелать крепкого здоровья, настроения, доброй субботы. Пока.